Привет. Слава России. Ну я, я, я, я не стану, это, это же, наверное, национализм будет, если я сейчас начну кричать России и слава, да? Но не будет никакого национализма с моей стороны. Я не поддерживаю Путина. Нет. А блин, ты, тебя не понимал, ты... ты дурак, блядь, ёпту, ты прочитай историю, блядь, просто эту ебанину, блядь, придумали фашисты и в 1937 году, и когда началось <с acht> это, да, да, да, вот, давай, давай, давай, котни, ну, прочитай историю. ]しょ? превышение одной нации перед другой долбоем никакой да да нации да да давай прочитай никакого национализма братан никакого национализма никакого